Привет! Как я думаю ты уже понял из названия, сегодня будем создавать дизайн Stories для Instagram в программе After Effects Вот такую вот простую анимацию будем создавать Появление пиццы, появление бирки с ценником и текста по краям Раз, два, три, четыре Если ты уже не начинаешь в программе After Effects, ты можешь выключать это видео, оно будет тебе неинтересно Ничего нового ты не узнаешь Эти видео для тех, кто только-только начинает Я сам еще не профессионал в анимации в программе After Effects Поэтому мне будет интересно записывать эти видео, чтобы учиться самому и показывать какие-то доработки, наработки вам. Если это видео соберет много активности, лайков или комментариев, я продолжу записывать анимацию After Effects, создавать другие истории, возможно, чуть более сложные. Будем развиваться вместе с вами. Поэтому прямо сейчас пиши комментарии, интересно тебе или интересна эта тематика. Если нет, то я больше не буду записывать на эту тему видосы, если никакой активности он не соберет. Также... ПСД исходник данного дизайна, который сейчас вы видите на экране создается, я приложу в описании к этому видео, ссылку, и также выложу в своем телеграм-канале. Так что переходи прямо сейчас, либо после просмотра данного видео, скачивай исходники и попробуй просто повторить этот урок. Я думаю, все получится. Погнали! Мы создали наш дизайн, размера его 1080 на 1920 пикселей, он пойдет для сторис в инстаграм и сторис вконтакте. Теперь нужно переименовать все слои понятными именами. Так, это у нас подложка, чтобы мы в After Effects все это дело разобрали. Это у нас пицца. Не оставляйте никогда название вот так вот. Слой 1, слой 2. Все должно быть ясно и понятно. И также отдельными слоями. Так, это у нас листочек. Также советую все это дело аккуратно разложить. Текст рядом с текстом, картинки рядом с картинками. По группам раскладывать не обязательно Именно по, по названиям и по типу файлов можно Фон Ну и по иерархии У нас фон, например, в самом-самом внизу находится Сохраняем этот файл Открываем After Effects Что нужно сделать в After Effects? Я предварительно сразу настраиваю рабочую область У меня есть заготовки Есть стандартная, в которой я работаю чаще всего и я специально создал для stories 1080 на 1920 с правой стороны у меня будет композиция находиться, превьюшка здесь работа над э, самими файлами, футрами. с левой стороны слои, с правой стороны таймлайн. в этом видео я не буду подробно рассказывать где что означает тут подразумевается в том, что вы уже хотя бы какую-то базу в After Effects прошли ну либо в будущем я проведу какие-нибудь интересные марафоны на эту тему Дальше мы открываем наш Stories PSD и перетаскиваем вот сюда вот, где находятся все композиции. Здесь выбираем Composition Retain Layer Sides. У меня плохо с английским, так что извиняюсь. Дальше выбираем редактирование слоев и нажимаем ОК. Вот, сейчас у нас перетащилась вот эта вот композиция. Здесь нажимаем New Composition. Ширина 1080 на 1020 высота. Фрейм, частота кадров 30. И нажимаем ОК. Okay. 20.97 без разницы. Пусть будет 30. ОК. Okay. Все, дальше мы перетаскиваем. Не перетаскиваем, а просто дважды щелкаем на вот этот сторис, который мы перетащили в Photoshop. PSD-шку. Ага, все. Вот видите, у меня здесь ровно на весь экран, но я даже делаю чуть-чуть меньше Это превьюшка Для этого я и эту область, такую прямоугольную, вертикальную Следующим этапом будет создать нашу анимацию Она у нас сегодня будет очень простая Дизайн тоже такой минималистичный Перед созданием анимации нужно продумать небольшой сценарий как вы будете именно анимировать? Никогда не анимируйте просто на бум. Сначала немножко посидите, подумайте. Что я хочу сделать? У меня будет сначала только фоновая картинка. Затем снизу вверх будет вылетать пицца. При этом она будет немножко кружиться и чуть-чуть увеличиться. После этого появится надпись «Пицца дня». Появится ценник с увеличением «Раз». Вот эта бирка. И плавно появится плашка не плашка, цена по акции действует до 23.59 не анимируйтесь слишком-слишком сильно то, что я сейчас делаю, даже я понимаю, что немножко перебор но вот больше точно не нужно анимация не должна прям мелькать во все стороны после того, как мы определились, как будет вести себя анимация я скрываю все ненужные мне файлы здесь есть такой же глаз, как в фотошопе пока что мне не нужен будет ценник с подложкой мне не нужно будет пицца с тенью да, кстати, тень я привяжу к пицце, чтобы они у нас анимируются, будет вместе. Пицца не будет отдельно от анимации прыгать. Как это делать привязку? В фотошопе это делается через крепку. Дальше, где-то там. Вот здесь вот есть связка. То есть мы выбираем пару слоев и нажимаем вот сюда. Вот, и если один из слоев, к примеру, дня я начинаю тащить в одну сторону, у меня, как видите, цена по акции тоже вместе с ней начинает двигаться. Это называется привязка. В авторе Effects есть то, то же самое. Делается следующим образом. Берем тень вот за эту вот воронку тянем и сюда на пиццу. Раз. Все. Готово. Есть связка. Так. Мне нужна будет пицца. Мне нужна будет тень. Все остальные файлы мы пока что скрываем. Обратите внимание, что у меня пицца и дня разными слоями идут. Потому что анимируются будут они у меня отдельно друг от друга. Листочек, листочек мы оставляем, фон, листочек все это остальное не двигается Если бы я еще фон анимировал, то это было бы вообще жесть Так, перебор чуть-чуть, чуток, но чисто для общего развития Берем пиццу Какую-то базу, конечно, я рассказывать буду, но прям сильно-сильно Что такое ключи, что такое плавность ключей, я прям разжевывать не буду, думаю Возможно, следующий урок, если будет интересно, опять-таки Смотрите, мы ставим первую точку, где будет у меня появляется пицца так я хочу чтобы у меня она на, за одну секунду за полторы секунды чуть больше одной секунды появилась на своем месте мы раскрываем Тут. настройки трансформация анимировать будем по position позиция это значит движение ставим точку первую раз в этой точке у меня будет пицца находиться, значит, в этой позиции. Теперь ставим на нулевую точку. В нулевой точке у меня пицца будет находиться внизу. Вот мы эту позицию сдвигаем вот сюда, в самый низ. Раз. Можно также нажимать Shift и вниз. Без разницы. Видите, у меня тоже здесь начинает редактироваться. Окей. Что у нас произошло? У нас создалось две точки. Первая точка позиция в самом низу. Мы ее задавали. И теперь двигаем таймлайн. Как видим, у нас появляется пицца. Вот. Либо нажмите на пробел, и вы увидите. Раз. Появление. В первый раз анимация будет проигрываться немножко долго с задержкой. Потому что идет процесс буферизации. Если хотите, чтобы анимация шла быстрее, я просто эту точку сдвигаю немножко левее. Вот. И теперь у меня пицца будет двигаться не за полторы секунды, а за одну секунду. Раз. Готово. Дальше. Я хочу, чтобы у меня пицца... Дошла вот до этой точки, затем чуть-чуть увеличилась. Чтобы задействовать увеличение, мы выбираем Scale, масштабирование. Ставим первую точку, чуть-чуть двигаем вправо. И вот за этот промежуток времени от всех до сих у меня пицца немножечко увеличивается. Теперь задаем масштаб, до какого уровня нам у нас станет больше. Я много делать не буду, просто где-то вот так. Раз, легкое движение. Проверяем. Раз, два. Готово. Она будет увеличиваться и немножко в процессе движения будет крутиться. Чтобы задействовать процесс вращения, мы выбираем Rotation. Так, вот в этой точке она у меня станет такой, как сейчас. Ставим Rotation. Точка. Теперь на нулевую позицию. Вот здесь начнет вращаться. И двигаем вращение слева направо двигаться раз левая точка отвечает за количество поворотов этот 0x если я сделаю к примеру 1x он у меня один раз вокруг оси провернется а с правой стороны у нас за радиус вращения что у нас получилось видите несколько ключей ключи находятся напротив нужного нам слоя раз готово теперь выделим все эти слои и нажимаем F9 F9 мы нажимаем для того, чтобы включить действие. Двигались более плавно. Возможно, в будущем про это расскажу еще. Раз, два. Занимается, становится нелинейный, не такой дерганный. Готово. Пиццу мы заанимировали. Тень у меня вместе с пиццей тоже перевязалась. Следующее. После того, как пицца у нас занимирует, включим показ ключей на U. Вот у меня последний ключ. Появилась пицца, и по сценарию у нас дальше должен появляться... Текст пицца дня. Сначала будет появляться пицца. Так, вот в этой точке включим глаз. Где у нас пицца? Раз. Разворачиваем параметры слоя с пиццей. Трансформация. Позиция вот в этой точке у меня позиция вернется на свое место а нет, вру, в этой точке начнется анимация ставим первую точку position, раз и второй раз эту точку дублируем Ctrl-C, Ctrl-V вот первую точку можно теперь заанимировать она у нас будет появляться с левой стороны просто берем отсюда и тащим влево. Раз. Вот эта линия показывает путь анимации. Проверяем. Движение. Раз. Готово. Теперь осталось заанимировать дня. Разворачиваем. Трансформация и тоже позиция. Я сделаю, чтобы они у меня анимировались одновременно поставим точку позиции, первая поставили точку, значит она у нас сейчас в этом положении в этом положении, остается неизменно теперь я точку Ctrl-C, Ctrl-V позицию вставляю, Ctrl-V а вот эту точку уже изменяя сдвигаю в правую сторону понимаю, что те, кто только-только открыл After Effects будет немножко мозговыносящая. так, показываем этот файл тут движение будет наоборот отсюда, раз выделяем все ключи и нажимаем F9 для более плавной анимации проверяем раз два ну я хочу, чтобы у меня анимация текста была чуть-чуть быстрее я выделяю две эти точки у дня и пицца они находятся, видите, на одном уровне по таймлайну и чуть-чуть уменьшаю между ними расстояние тогда вот за этот промежуток времени у меня произойдет анимация она будет быстрее Пицца, текст. Следующим этапом у меня будет появление плашки с ценником. Вот на этой позиции она будет начинаться у меня, после того как текст заанимировался. Эти пока что мы свернем. А подложку с ценником развернем. Давайте попробуем сделать привязку ценника к подложке. Будут ли они вместе анимировать? Будет ли ценник вместе с подложкой увеличиваться и уменьшаться? Разворачиваем подложку, трансформация. Вот у меня идет анимация раз, текст пришел и с этой точки у меня будет увеличиваться наш ценник, наш прайс это будет по scale. ставим первую точку ключевик готов и вторую точку, где-то через меньше, чем через секунду кстати, вот здесь можете таймлайн увеличивать и видите, вдоль до фреймов, как кадра нам такая подробная таймлайн не нужна и не ставим вторую точку можно нажать вот сюда так в этой точке у меня станет размер тот который сейчас существует а в первой точке он у меня начнет увеличиваться он будет из нуля происходить здесь ставим scale на 0 то есть вот у нас пока что ничего нету пицца дня и пошло увеличение ага видите я допустил ошибку почему у меня увеличение идет из середины кстати, плюс в том, что да, я еще не такой сильно опытный и совершаю индектики. Кто это сделает и вы тоже. Смотрите, это все из-за Anchor Point, точки привязки. Как видите, вот эта вот точка, это называется Anchor Point. Что нам нужно было сделать? Зажимаем Ctrl, то есть это точка, откуда начинается анимация и откуда будет движение. В Photoshop есть похожее. Смотрите, если нажимаю Rotation, видите, у меня объект вращается вокруг этой точки. Ладно. Зажимаем Ctrl и дважды щелкаем вот сюда. Anchor Point. Раз, два. Все. У меня теперь привязка начинается с центра. И, как видите, раз, вся анимация идет начи... из Anchor Point. Anchor Point. Фигезно, вроде так называется. <с yes> Точка привязки, вообще. Дальше. Так, смотрим на скорость анимации, устраивает ли она меня. Выделяем ключи, нажимаем F9. Раз. На пробел. Я хочу, чтобы анимация шла чуть-чуть быстрее. Уменьшаем расстояние между ключами. Проверяем. Появляется пицца, текст, текст и пробел. И после этого в самом конце у меня плавно появляются подробности нашей акции. Выбираем цена по акции действует до 23.59, трансформация за непрозрачность, за плавность появления отвечает ключ opacity вот с этой точки, раз проанимировалась ставим точку на опасности. здесь она у меня будет на полном нуле можно сделать даже вот так, сначала поставить 0 затем сдвинуть немножко вправо там где она у меня появится и задать на 100% видите, точка у нас автоматически вставляется Ага, только не забываем включать глаз Раз Проанимировалось И плавное появление подробности акции Осталось сделать плавность вот этих вот ключей Выделяем их у opacity И нажимаем F9 Отлично В конце нужно проверить нашу анимацию Все ли наш устраивает И осталось все это дело зарендерить если вы сохраните или экспортируете как видео прямо в After Effects, то ваше видео будет весить там 300-500 мегабайт, а то и гигабайт. Делать это все лучше через программу отдельную Adobe, Adobe Media Encoder. Выглядит она вот таким образом. Что нужно сделать? Нажать Composition и добавить в Adobe Media Encoder. Ждем пару секунд, переходим в нашу программу Adobe Encoder. Он должен появиться у нас здесь прямо сейчас. Сейчас? Нет, сейчас. В общем, подождем минутку. Да, вот у нас появился наш файл. Здесь должен быть h264 кодок. Если он другой, то жмем вот сюда вот рядышком и выбираем. Нажимаем вот сюда на зеленую кнопку. Чуть-чуть подождем. У нас идет процесс импорта после того как файл зарендрится вы можете нажать вот сюда, вот, отобразить выходной файл у вас откроется сейчас папка на компьютере где находится наш stories и просто перетащить ее в нужную нам папку отсюда смотрим пицца текст price цена по акции готово. только не делать анимации слишком дерган обязательно в конце должно время выделяться чтобы пользователь мог прочитать ваш текст вот и все, друзья, мы создали с вами первую простую анимацию в After Effects. Если вам данная рубрика интересна, не забывайте проявить активность под видео, комментарий, либо лайк, чтобы я понял, что записывать мне дальше по этой тематике или нет. Также не забываем, что все исходники у нас будут в блоге ВКонтакте, а также на Телеграм-канале. Ссылки я выложу в описании к этому видео. Не забывайте подписаться. Всем хорошей анимации, пока!